Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Я живу и радуюсь жизнью. Многие грустят, что на пенсии жизнь как-то стала скучноватой. Так вот, спешу сказать, жизнь только начинается. На своем канале хочу рассказать, чем занимаюсь лично я. Делюсь с вами моими увлечениями, мыслями, рассказываю, как я живу в деревне. На канале вы увидите видео о цветах, привезенных мною из цветочного рая Голландии. Как за ними ухаживать и как выращивать. Вы посетите торговые центры цветов Нидерландов, побываете на цветущих полях тимпанов, кокусов, нарциссов. Покажу многообразие сортов цветочных культур, как их правильно выбрать и приобрести. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Благодарю всех вас за лайки, подписку и комментарии. Добро пожаловать на мой канал!